Хоу, да, <связано> хоу! Я вчера был за. Пахнет как хол. шанель куку. -ку. Губа. Курита нашу шударе. Губа. Губа, бля. Я ваху с своего скилла, конечно, в биометеш, блять. Потерял его, я ебал. Процентов на 80, я школьник, пизю, бьем. Да тебя ебнуты скил, ты как шкил, Ивана, просто ебать. Ну сейчас да. <связано> Раньше ладно так уж убыть я хоть что-то в геометрии дош ⁇ мел. Ой. Сейчас сакиндекс сделаем, блядь. Время летит, идет. Блять автоп а вот что я нахуй это сделал. я с минус 3 아이, су, а че дальше я дебил я паял вспомним что сейчас 20 блять вышка была они меня Roma. не ой я прошел демон всем спасибо за просмотр подписываемся на мой канал ставим лайки комментируем видеоролики следующий видос через неделю